Всем привет! Меня зовут Малышка Капитан Марвел и это мое первое видео и я очень жду от вас поддержки видео лайков и подписок. Я расскажу вам немного о технике безопасности для таких же малышей как и я. И сегодня мы поговорим о детских площадках. Зимой подошва обуви на маленьких лапках не должна быть скользкой, а летом на зайчиках обязательно должны присутствовать парнамки. Поехали. Первое это качели. Качели нельзя сильно раскачивать и тем более с них спрыгивать, как на видео справа снизу. Также не стоит рядом с качелями бегать, чтобы не бить с битерем. Во время развлечения старайтесь держаться за поручни качелей, а особенно крепко это делать зимой. На руках у вас должны быть рукавички или перчатки. И второе это карусели, малышам стоит крепко держаться, избегать резких движений, особенно прыжков с карусели или на нее. Нельзя вставать на сиденье карусели ногами как на видео, нельзя слезать с карусели пока она крутится и не стоит бежать по кругу взявшись за одно сиденье. И третье это горка, здесь травма зачастую связана с толкотней малышей, старайтесь не лезть вперед и не затевать драку за то что кто-то торопливый уже пролез перед вами. Постарайтесь отбежать от горки сразу после спуска. Железные горки в жару могут нагреваться, а зимой ступеньки могут быть покрыты льдом. Будьте аккуратнее. Помните, что соблюдение техники безопасности это сохранение вашего здоровья и маминых нервов. А с вами была малышка Капитан Марвел. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до следующего видео. Всех люблю.